Я тогда продолжу эту же тему. И если придется пойти на пролом сквозь А, я просто пойду, не задумываясь, вперед, кто духом силен. Для того нет пути назад а? Не страшно, ведь судьба предначертана Наперед Кто духом силен, для того нет пути назад а? Не страшно, ведь судьба предначерта Наперед Со мной будет ангел мой свет и моя любовь, мы трижды едины, и сердце одно у нас, Одна у меня моя вера, как плоть и кровь, а -а -а. и главное, чтоб в душе огонь не угас, Одна у меня моя вера, как плоть и кровь, а -а. и главное, Горит мое сердце, пылает надежда свет Душа нараспашку, любовь побеждает страх Мне даже в аду уготован еще рассвет Ай, Покуда живу я и не превратился в прах Мне даже в аду уготован еще рассвет Ай, Покуда живу я Утра. Вокруг только хаос, смешение души и тел Стараюсь не слушать вопли и думалюсь Но жить на земле не похуже порой в дел а, Я ад нипочем я до края доберусь но жить на земле похуже порой дел, я не почем я до края доберусь. Любовь, одежда и верх, вот наша суть. Причины причины, что есть вечного на пути. прорвемся хоть как-нибудь а? Пускай даже если ад предстоит пройти Пускай даже если ад предстоит И если придется Пойти на право сквозь ад Я просто пойду Не задумываясь вперед Кто духом силен для того нет пути назад. А? Мне страшно, но судьба предначерта наперёд. Кто духом силен? Для того нет пути назад. А? Мне страшно, но судьба предначертан наперёд. Не страшно, ведь судьба предначертана. Предначертан.